Привет, друзья! Мы снова вместе. И сегодня тема, видео, как достичь состояния самадхи. У меня многие спрашивают, при помощи энергодыхания могу ли я достичь состояния самадхи? Или сколько нужно дышать, чтобы достичь самадхи? Еще раз хочу напомнить, что состояние самадхи можно достичь двумя путями, то есть два пути ведут к этому состоянию, но ну, если так метафорично говорить, и самадхи это даже я бы сказал это не состояние, так просто удобно говорить, что это состояние. Самадхи это осознавание процесса сейчас, который происходит, и это осознание происходит через тело, в теле. Это глубокое погружение в медитацию, и там теряются границы. Ты даже не воспринимаешь, как работает гравитация. Вот мы сейчас сидим, и мы осознаем, что нас прижимает к земле. И ну четко понятно, фестибулярный аппарат, если покрутить, помотать головой, он дает сигналы о том, что мы находимся там в вертикальном положении, когда мы ложимся там горизонтальным. Так вот, когда ты входишь в самадхи, то у тебя вообще отключаются какие-то ориентиры в пространстве, и получается, что ты настолько глубоко погружаешься в это состояние, ну или в осознавание процесса глубокой медитации, что там всякие ориентиры не работают никакие, ты даже не осознаешь течение хода времени, потому что сейчас мы говорим, и вы слушаете меня, мой голос, вы понимаете примерно, сколько времени прошло, но когда ты в самадхи, то этого осознания нет, сколько прошло времени, может такое, что ты будешь всего лишь 2 секунды по ощущениям, а прошло 2 часа, и как все-таки достичь самадхи? Два пути, два способа. Первый – это вы занимаетесь йогой, вы путешествуете по Индии, по Тибетам, вы ничего не употребляете, никаких веществ, никаких наркотиков, никакой аяваски, никакого алкоголя, никаких сигарет. Все это у вас будет наоборот – блокировать ваше восприятие и практически это нереально дойти, если вы что-то употребляете. Потому что в самадхи там в этом состоянии нет иллюзии, а все, что является интоксикантами, они наоборот иллюзорность ума распаляют, расширяют. То есть человек под кайфом, под эффектом каким-то, под стрессом он все равно находится в состоянии иллюзии, восприятия. Ум рисует еще что-то, помимо реального, еще что-то нереальное. И многие люди принимают это тоже за какие-то состояния ценные и важные. Это этим не является. То есть вы должны быть чисты. чистые умом. Это ясность должна быть. У вас должно быть все хорошо с физическим телом. Никаких болезней, никаких болячек. У вас должно быть все хорошо с энергетикой, с психикой. И у вас желательно, чтобы было все прекрасно с социальным миром, с миром людей. И у вас все должно быть хорошо с материей. То есть, если у вас все вот эти параметры закрыты, то вы ближе и у вас больше шансов достичь этого состояния. Но это само не происходит, То есть, точнее, это происходит само спонтанно, но до этого, до этого включения должна быть очень большая предыстория. И здесь многие люди, кто занимается духовным развитием, кто занимается эзотерикой, всех их объединяет вот это некое влечение чего-то такого запредельного, что можно познать, почувствовать в практике, что привлекает многих людей в техниках энергодыхания. Там есть вот это осознание запредельного, там есть состояние, в которых ты попадаешь, и это нереальное блаженство, это высшее состояние сознания, ясности, кристально чистого восприятия, очень прекрасного блаженного самочувствия. Конечно же, это длится недолго но энергодыхание дает эту возможность прикоснуться к этим сверхсостояниям. И самадхи – это вход и постижение вот этих сверхсостояний навсегда, минуя техники, медитации какие-то на точку, на свечу, стояние там долго на гвоздях или там окунание в ледяную воду. Вот эти все приблуды, все вот эти инструменты когда ты уже можешь входить в самадхи, это тебе уже вообще не надо. Вот эти все костыли, они не имеют значения. Потому что, чтобы входить безлимитно, чтобы входить постоянно в это состояние, когда я хочу, по щелчку пальцев, при помощи своего намерения, не требуется никаких специальных техник, молитв, мантр или еще ну, каких-то костылей. Это первый момент. Следующий. Вам нужна огромная предыстория, чтобы с вами это произошло. И предыстория может быть разной. Вы можете заниматься йогой. Главное, чтобы вы это, это делали с удовольствием. Вы можете долго медитировать. Вы можете принимать какие-то усилия. И в самом конце нужно сделать такую вещь. Вы, например, 10 лет ищите, вы 10 лет занимались духовным поиском, вы прошли цигун, йогу, шаманизм, магию, еще что-то, то есть очень много-много всего, вы слишком умный, начитанный, все практики оши, знаете, прошли и можете проводить, и вы даже являетесь супертренером, супергуру, но вы все равно имеете потребность в этом состоянии. Да, у вас все равно внутри есть некое желание – постить чего-то такое, что вы еще не постигли, все равно какой-то недобор есть. Да, и вы продолжаете искать. Если вы, например, реально входите в самадхи, то у вас нет потребности искать вообще где-то в какой-то эзотерической, там, эзотерическом направлении, школе или практиках. У вас желание практиковать, Желание заниматься какими-то духовными техниками э, или методами вообще исчезает. Нет желания, потому что вы уже закончили свой поиск. Тот, кто в самадхи, закончил свой поиск раз и навсегда. И уже ничего не интересует из мира э, каких-то технических вещей э, для каких-то состояний, потому что ты уже достиг. И вот представьте, вы 10 лет искали, и вам нужно в самом конце или прямо сейчас отказаться от всего, от всех вот этих знаний, учений, практик навсегда, отбросить это все вообще, в мусорку выкинуть. Весь опыт стереть, убрать, замуровать, не знаю, аннулировать, и тогда у вас будет больше шансов попасть в это состояние потому что со всем вот этим багажом, который вы накопили, натренировали, надышали, намедитировали, научили, начитали в мантрах, вот с этим всем багажом вы в самадхи не пройдете. Вам это все придется оставить. Так же было со мной, но я шел по другому пути. Я много практиковал, много дышал, медитировал, занимался сыроедением. Я до сих пор занимаюсь там голоданием. И это больше для поддержания моего организма, нежели чем для достижения каких-то сверхсостояний. Но в моем случае у меня был второй путь, второй вид достижения самадхи – это через мастера, это через человека, который, совместно проводя со мной медитации, меня настроил на это состояние, и в какой-то момент у меня это произошло. То есть есть проводники, есть люди, которые могут провести, настроить и включить это состояние. Ты рядом с таким человеком можешь осознать себя в самадхе. И здесь тоже момент отброса, сброса всех своих знаний, практик, медитации тоже очень важен. Потому что даже с учителем, если ты будешь что-то свое думать в этот момент, или с чем-то своим, каким-то знанием, багажом знаний придешь к учителю, то ты не сможешь с ним войти в состояние. Он будет в самадхи, ты не будешь, ты будешь просто сидеть и куковать, и ожидать чего-то. И второй путь — это короткий путь через человека, который в самадхи. И сейчас в нашем современном мире это стало доступно, потому что со мной это произошло. Я очень многих людей провел в это состояние. И... Это происходит уже с учениками моих учеников. Получается, что если я могу говорить об этом вот так открыто, то я могу это и доказать. Доказать очень просто. Когда группа ко мне приезжает на ретрит, на какое-то выездное мероприятие или приходит в Москве ко мне в центр лично увидеть меня и подышать, и при совместной медитации даже за 15 минут группа или даже если кто-то не чувствует, но 90% участников занятия чувствуют это состояние. Это начинается плавный вход, изменение температуры тела, изменение э, режима восприятия, изменение эмоционального фона, просто в медитации без каких-то специальных технических там, э, упражнений и действий. То есть здесь не нужно практиковать йогу, очень долго и кропотливо. Не нужно читать мантру два часа, чтобы войти в какое-то там состояние. Здесь не нужно ничего, чтобы войти. Но нужен тот, кто может тебя провести в это состояние при помощи намерения. То есть, если у меня есть намерение, личное мое намерение, чтобы а, группа, людей вошла в это состояние, то через 15 минут практически все люди очень глубоко чувствуют это состояние, воспринимают процесс самадхи в онлайн режиме. Поэтому есть два пути. Первый путь вы будете 20 лет скитаться по мастерам, по практикам, но если вы не наткнетесь на человека, на мастера, который реально в этом состоянии, то вы можете и не попасть, и у вас не случится это. Второй путь короткий, но тоже не для всех, это не массовая тема, это очень длительная индивидуальная работа лично в присутствии мастера, либо на онлайне, это также на расстоянии работает очень-очень мощно. Но это все равно очень длинный путь и личное участие мастера, который будет с вами заниматься и вас может настроить на данное состояние и в итоге там за полгода вы сможете ощутить и почувствовать это состояние на своем опыте переживания и сможете входить в, даль... в дальнейшем уже бесконечно безлимитно сколько хотите но на этом духовный поиск ваш закончится у вас закончится желание его не станет ходить по практикам искать еще что-то знаете быть таким духовным туристам, на тот тренинг пошел, на тот пошел, на тот пошел, на этот пошел, и там, и там, и там, и там разную вам иллюзию подсовывают, и вы просто как зритель в кинотеатре одну картинку посмотрели, второе кино посмотрели, третье кино, и, в общем, вам прикольно просто ходить по этим фильмам. В саматке вы выходите из кинотеатра и видите все в живое. вот примерно так. Я надеюсь, ответил на многие вопросы, как можно войти в самадхи. И самый важный ответ, скажу еще раз, напомню, что никакая техника энергодыхания не позволит вам войти в самадхи. Вы можете испытывать после дыхания или во время энергодыхания такие состояния похожие, но это будет просто всплеск ваших, ваших гормонов в организме, гормонов счастья, серотонин, дофамин, нородреналин, окситоцин, прилив там, эмпатии и так далее. Но это не самадхи, это просто ваша гормональная система отрабатывает, потому что вы изменили свой тип дыхания и попали в это состояние. Многие люди хотят его сохранить, но после практики оно держится недолго, его нужно закреплять, чтобы закрепить состояние после дыхания, оно очень похоже и близко к самадке, но это не то. Нужно регулярно это делать, нужно регулярно практиковать дыхательные техники. Но опять же, повторюсь, прекращайте делать практики дыхания, у вас эти состояния улетучиваются, потому что нет стимулятора гормональной системы, вы не дышите, не занимаетесь практиками, соответственно, у вас вот эти все спецэффекты после дыхания выветриваются. Но если вы осознали себя в самадхе, ничего никогда не исчезнет. Это навсегда обратного пути не будет. Сразу говорю, и сколько хочешь, столько и входишь в это состояние. В состояние блаженства. Вот такая вот информация. Подписывайтесь на канал. У меня очень много тем. Я думаю, буду их потихоньку раскрывать для вас. Ставьте лайк, колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока.